А вы кодеры, с вами Кодик. Ровно неделю назад я купил Call of Duty Black Ops Cold War, прошел одиночную кампанию, наиграл несколько часов в мультиплеере и готов поделиться своими впечатлениями. Желаю вам приятного просмотра, начинаем. Итак, сразу хочу сказать, что в зомби-режим я практически не играл, поэтому про него информации будет немного. Давайте я ее расскажу в начале, чтобы потом перейти к более важным моментам. Мне он просто понравился. Я не особый любитель зомби-режимов и практически никогда в него не играл. Однако поиграть с друзьями и повеселиться можно. Понравились карты, хотя есть как хорошие, так и плохие. Теперь переходим к одиночной кампании. Для начала пройдемся по сюжету. Он интересный. Действие происходит в 1980-х годах. Это прямое продолжение первого Блокопса, в котором присутствуют Вудс, Мейсон и некоторые новые персонажи по типу Адлера. Мы играем за Белла. Очень понравилась возможность создать свое имя и фамилию, кстати. Вариативность действий и разные концовки я вообще не видел со времен второго Блокопса. Это круто. Более подробно о сюжетке можно узнать, посмотрев на ее прохождение у меня на канале. Ну а вкратце, по Европе Персей заложил много ядерных бомб. Кстати, это было немного не Персей, но неважно. Которые можно подорвать в любой момент, в любой точке планеты. Наша задача их обезвредить. И все было бы просто шикарно, если бы не один большой минус. Геймплей. Слушая информацию ранее, думаю понятно, что все это должно происходить в динамических и экшенистых миссиях. Но нет, половина игры это скучный стелс по темным коридорам, иногда вообще не стреляя, а просто находя что-то и смотря на карту. В принципе, такое может кому-то понравиться, но мне, как человеку, который играл в серию Modern Warfare, этого вообще не понять. Мы любим Call of Duty за классную динамичность, но никак не за убогий стелс. Безусловно, есть и хорошие миссии с классной постановкой, но в основном они все же скучные. В итоге за сюжет я бы поставил 8 из 10, а вот за геймплей 4, ну максимум 5 из 10. Ну а теперь поговорим про мультиплеер. На фоне будет мой геймплей, поэтому не удивляйтесь, почему я так часто умираю. Поехали. Меню, персонажи, комплекты, все практически такое же, как и в прошлогодней Modern Warfare 2019. Последний все было довольно неплохо, поэтому менять что-либо не было смысла, иначе бы опять накосячили. Появились новые исполнители, а также карты. Кстати, теперь мы выбираем, на какой будем играть голосованием. Карты есть хорошие, а есть и не очень, но больше всего мне понравилась карта сателлита. Сколько же красивых киллов я на ней сделал. Однако все карты довольно сбалансированные и играть на всех плюс-минус комфортно. Один из минусов это появление читеров спустя несколько дней после релиза. Они мне слава богу не попадались, но я слышал много жалоб от других пользователей. В целом мультиплеер хорош. Моя оценка 9 из 10. Колда получилась средней из-за некоторых проблем с читерами и убогим геймплеем в одиночной компании. Хоть и фанат колды, эта часть вряд ли стоит своих денег, учитывая хороший контент в МВ-2019 на 20 долларов дешевле. Скорее всего, все эти недочеты произошли из-за того, что на эту часть было выделено на один год меньше, чем изначально планировалось. Дали бы еще годик, и я думаю, они бы вполне успели подправить все эти мелочи. Примерно такие мои мысли о новой Call of Duty. Что думаете вы, можете написать в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, всем удачи, адьос.